на световом канале начинается объединение, прежде всего по своему образу и подобию. Если чего-то в тебе не хватает, какого-то опыта, ты либо не сможешь его взять, а значит твоя полнота будет неполная, не либо взяв ее совершенно случайно, ты не сможешь остаться прежним, остаться своим же собственным божеством, то есть да, ты будешь себя изменять как бы, по ходу игры. А это не совсем правильно, потому что, опять же, у божества есть задача. И в этой задаче он должен выйти победителем, и вы тоже должны выйти победителем. И чем мельче на предыдущем этапе, на пути Диониса, вы себя разграбили на части, на микроны, на атомы, на кванты, там не знаю, на что там еще <свят> дробят. Да? Чтобы потом собрать все воедино, то есть здесь большая вероятность того, что никакой элемент, которого вы не знаете, не попадет в вашу структуру. А это значит, что вы сможете собрать весь мир в самом себе. И тогда ваша проявленность как бога станет уже абсолютно очевидной. То есть в этом не будет никаких ни сомнений, ни, ни сложностей, но если какого-то опыта не хватает, то это значит, что вы становитесь уязвимы. Тот, кто вам дает этот опыт, во-первых, а, он будет вас менять посредством этого опыта, а во-вторых, б, он получает над вами контроль, потому что не вы прошли этот опыт, он вам дан. Поэтому если работа идет по уму. Если человек есть суть живая, душа проекция своего бога, то сначала идет темный путь и только после сбора всего светлый путь. Это по правилам, это по грамотности. Но бывает таким образом, что система, сама магическая конструкция выравнивает воплощение темных людей на темном и светлом пути предвкушая этот момент, то есть на светлом пути начинают рождаться люди, которые не весь еще опыт получили на темном. Да, это так называемые прогрессоры, которые должны приложить уже имеющиеся свои знания приложить к этому миру исключительно ради выравнивания. Это так называемые люди с миссией, которые сюда приходят, с очень короткой миссией на самом деле. Никто не говорит, что это короткий, короткая форма жизни. Нет, это просто определенная задача, которую они обязаны выполнить. И как правило люди, которые приходят вот с такой вот задачей, они это очень здорово чувствуют. Причем с самого начала, с самого детства у них либо проявлен какой-то специфический талант, который обязательно надо реализовать, либо сама судьба выводит их в ситуацию, когда он не может не проявиться, не может поступить иначе. То есть, например, там яркий актерский талант, яркий музыкальный талант. Вот он как с звездочков взлетел, сказал что-то, проявил что-то, перевернул вот, субкультуру, перевернул поколение, заставил их думать иначе и либо сгорел очень быстро, то есть талант закончился, он перестал проявлять себя, либо ушел с физического плана, но он что-то сделал в этом мире. И вот такие люди, они тоже бывают. Их специально как бы выпускают раньше времени для того, чтобы они себя проявили. При этом, при всем, коллеги, я еще раз прошу вас не путать вот эти вот две, две силы. Дионис и Феб ⁇ это два канала, по которым реинкарнируют душа с задачей, но при этом при всем это совершенно необязательно, что психотип, о котором вы все уже знаете, родители ребенка, будет строго такой и никакой другой. Ребенок на Дионисийском канале и родитель на Фебовском ни в коем случае. Просто мы говорим о том, что предпочтительней самому человеку иметь на Дионисийском канале психотип ребенка, ему так легче. Но никто не говорит, что магия будет учитывать, что тебе там легче. Ничего подобного, да? если она считает, что на дионисийском канале ты сейчас должен родиться в форме родителя для того, чтобы помочь всем остальным дионисам, например, пойти за тобой именно потому, что тебе сейчас нужно пройти опыт организации и объединения, да, ведение за собой людей, то ты будешь рожден ну, с пехотипом родителей, ничего тут с этим не сделать, да, да тебе будет сложно потому что свою тягу к познанию и разделению всего на части тебе придется сжимать и флоршифровать, когда ты будешь собирать людей, ведущими за собой. Заодно научишься такому понятию, как ответственность, чего люди, дети вообще не, не обладают. И то же самое время на, наоборот, например, на Фебовском канале предпочтительнее, конечно, удобнее, как инструмент иметь психотип родителя, но вдруг на Фебовском канале рождается ребенок который должен потреблять, который должен втягивать. Никто не говорит, что это аномалия на Фебовском канале. Просто ты должен научиться на световом канале все в себя вбирать, что на световом канале просто инструментом должно быть абсолютным. Человек, который идет по пути Феба, не только организовывает пространство, он организовывает его непротиворечиво общим задачам. Не Ведь какая самая главная цель у Светового канала вобрать в себя в себя настолько все, чтобы ничего не нужно было выкидывать. Потому что чем больше ты выкидываешь, как бы уводишь во тьму, тем а, больше у тебя вероятностей того, что во тьму уйдет немножечко больше, чем нужно. Вот на чем как бы погорели, очень здорово погорели те же самые греки, да, о мы о них заговорили. Наполняя первооснову жизни они как бы эталоном оценки правильности или неправильности взяли очень специфичное человеческое сознание, которое выращивали с самого начала, сознание героя. Понятно, логика подсказывает, что такое сознание, оно не в каждом встречном, поперечном встречается, это единицы. А что все остальные? А ничего, они в проекте просто не учитываются. То есть огромнейшая человеческая масса была выкинута за грани интересов греческих богов, и люди с живой душой, с живыми нервами, с своими надеждами, печалями, пусть необразованные, но чувствующие, живые, были исключены из процесса жизни, из дальнейшей алгоритмизации. Понятно, что магия, когда она сравнивает результаты, вот тебе свет, вот тебе тьма, понимаешь, что в тьму вообще отправлено 99 процентов живого населения. Нет, это не результат. А с учетом всех предыдущих ошибок понятно, что те, кто идут по световому, по Фебовскому каналу, сейчас должны ни в коем случае не допускать таких оплошностей. А это значит, что образец, который они берут для привлечения, в рамке своей идейности, идейности своего Бога, он должен быть немножечко иным, да? то есть не, не уникального героя, да? не всех судить по этому образцу. Это значит, что надо в человеке, в каждом человеке разглядеть то малое, что есть тоже часть твоего Бога. И по этому малому объедините всех, ничего не выбрасывая. А как этому научиться, если ты не умеешь быть ребенком? То есть впитывать в себя все без разбора. Только потому, что тебе интересно, или тебе красиво, или тебе вкусно, или тебе еще что-нибудь. То есть вот это вот маленькое качество, по которому ты говоришь, этот человек мне интересен, и этот, и этот, и этот, и этот, они все мои. Все мои, все давай в мое пятно. Вот этому учатся люди, которые идут по световому каналу. Не учить всех, как им надо жить, а чувствовать в человеке то, что есть в самом тебе. И по этому качеству судить его, как самого себя. Это мучиться, это большой труд, это жить среди людей и переживать все то, что переживают они. Но к величайшему сожалению понятие светового канала, оно на монотеистических религиях, оно, к сожалению, немножко алгоритмизация этого канала, она изуродована. Он потерял свою, свой смысл. Поэтому мы и отходим от сегодняшних пониманий света и тьмы, как явного обозначения в человека святости и грешности, добра и зла. И используем алгоритмы, в том числе и ментальные и магические изначальных каналов, а именно канала Феба и канала Диониса, которые не имели понятия ни добра и ни зла в этом качестве, просто это были разные задачи. Темный канал, который учился все разбирать и все познавать, светлый канал, который помогает ему опять все собрать воедино, но уже в совершенно новой комбинаторики. И это не противодействие, это как раз наоборот, полная синхроничность действий, это помощь друг другу, потому что одно не существует без другого. Это в монотеизме потом все это было разделено по разные угла, углы, ринга, да, и, и не давая возможности даже соприкосновения понятиям добра и зла для перепросмотра.